поставил что нагрев готовить готовит не, я как не стукал, я как -то, -то будет который получил дозу дыма я снимаю не на чем сидеть просто я вам больше достал там ребят у дорога в Вот, лучок. Я тебе потом видю, как ты плов готовишь. Ты его там сделаешь сам. Да, Мирка, не облизывайся, а -а -а. плов еще не готов. А мы бы приготовили... Не, пока, пока хватит сейчас... трох. Пока... Нет. Да кость босы, она прислушится. Да, Марков. А, сейчас она, видишь, она, Под она... Маслица. Нам масло, А нам масла. не вода, нам масло надо. Красота. приправка пошла. Ох, больно. О, это сера. И люди после этого вообще есть это будут. Вообще <свеч> <свеч> <Что> интересно. После <свеч> вот чем он тут зашит. <свеч> не будем говорить, чего. <свеч> Секрет. где там ржет. Он там что-нибудь да. О, да. <свеч> да! <свеч> Тяжелая артиллерия. Ну, пока больше нет, так. не кидай дробь пока. Да, уже пошло. О, красота какая! Лёш, огонь убавить? Да, конечно. Да. Оставите вон ту кость, которая ему дожарится. ха ха Я это зажим, всё снято, она видела. Чего? Чтоб тебе кость оставила, как ты просила. А крисик пошел. Хорошо. Пошел рис. Сейчас ты мне скажешь, если еще я побегу еще за рис. Нет, нет, хватит. А что, насколько он увеличится в объеме? Нам же надо. Три раза. Три Пойдем. раза. А он видишь, вот, широкое дно. Давай еще килограмм. Ну давай. Плохо, когда два повара на кухне. Не, не просто не первый раз на 10 литров я же не в курсе. Побей. Давай, Мы чуть -чуть. его не съедим столько. Я а на ужин я... возьму. А я. Смотри, У меня ты... жены нет, не готовить некому. Ну понятно. Я на ужин возьму. Так. А я? <свят> Мне же назад и ухлоп, я уже усил. Еще. Еще. Нет, я сейчас еще рис, наверное, принесу. Давай килограм. И может приправу все тогда. Ну, есть я... еще, тогда можно и мясо конечно. Мяса много. не Я сейчас съем его, блин. А, нет, уже не достану. Надо было тебе сказать, что я сырое люблю. Красота. Тогда все оставляй, я погнал. Так, все. Так,